Всем привет, с вами Макс Ютуб и добро пожаловать в новое видео на этом канале. Сразу советую подписаться и поставить много лайков, ведь здесь весело. В этом видео ролике я буду смотреть свои видео ролики, только старые. И не только на этом канале. Это очень весело. На камере это нормально. Вот, видите, нормально. И так как будто я ожиря <смех> у меня уже 658 подписчиков респект спасибо вам так с какого бы начать? это тоже вообще считает тоже 99 косвентов спасибо но не нужно именно старый где еще мы снимались с оператором? О, ну это вообще не считается роликом. Правда, тут много просмотров на них. Не да пофиг. Давайте чупогаем. Давайте вот разбил телефон друга, а потом купила его новый. Давайте вот это. все включим. Кстати, сейчас будет эксклюзивный Давай, давай, давай. Давай, Опа давай. оп оп оп оп о, о, не Вот, о, это оператор. о, о, о, о, кто не в теме Кто оператор стоит У меня блин, я как сейчас Кроме барбоски всякие Интересный факт. В этой кофте я вообще сейчас подвожу камеру. В этой кофте, ребят, если что, я почти все ролики, ну, я некоторые почти все считаю, удали уже. Но пытаюсь их найти где-то. В телеграмах еще, везде. Так, и получается то, что я в этой кофте считаю всю жизнь почти, но я ее выкину. После того, как у меня стали покупать рекламу. А, Насчет рекламы. Сейчас, ну что? Насчет рекламы. Насчет рекламы. Насчет рекламы. Насчет рекламы. Насчет рекламы. Сколько денег. Что смотрим? Чтоп! У меня там старое Опа, опа, смотрите. Старого, очень старая очень старая. И очень много лет, и это будет три. Три, да, три года. Так, вот, дальше. Крупный тур, подписчиков Oh my god! Интересный факт, я загрузил туда, если что, но на сторона уже не зайти. Если у вас вопрос, зайдите по посылки. Ладно, я не буду больше Но я потому что сто раз его видел Сто раз Это то же, это то же, короче, это все я, Теперь ищем кое-чего Пишем по-мень-ка Че может там, Минка. Я придумал а окей. Сейчас офигеть. А я мне так стыдно. Вот он. Чего? Что это? Так, что? Своего привития. Давайте я крови, давайте вот это вот вс вот так. А да. какой <связать> <Должь>, вот? Я хочу... Здесь <кусать>. вот в отпечатку. <связать> вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, У меня есть видос до да, дверей да у меня, у этой Полины есть видос со мной, она же, не. понимаете, как подпишутся? Я просто в шоке. Ого, манта, А, Ай, ёй, щас. Татьяна Гомонкова. Ой, вайфай. Так. О, сама выдалось. Так, вот это, вот это я подписал. Не знаю. Ой, мы не будем это смотреть. Мы не будем это смотреть. Мы не будем Мы будем это смотреть. Нет что за день? Да, я не могу, мне стыдно, мне стыдно. Это в 2018 год. Так, когда это я сейчас скажу 4 года назад, а не уже так. Под лет назад. Да, да, да, да, Блин! Жиль, повернись! да, Поверни да, да, да, да, да, да, Короче, вот в этой стороне влево, вон там на повороте я. жил да, да, да, да, да, Да я откуда они шли? У ну, меня подвинулись из... вообще на, на а, ну, боже... Я валю, чёрт, что это шо? Это это, что это? Это я? Да, я... Я... я стою. это, пожалуйста. Виде в ну, вообще... Смотрите на хлебала вот сюда, смотрите. Сейчас, заново. Блин, я вс. Сука, Кирилла бабочка, Ой, блин. берите это Вот, смотрите на это вот. Личико. Ты ж не знала никогда, что у тебя будет 650 Точно подписчиков, тебя будут только рекламы, братан. Ты ещё, ты потеряла все Я уже слишком, очень, очень крыжёвые ролики. Опять пишем, что побоксим. И я тут, вот тут я пою песню, кстати. Эй, проблема и Да, да. Всем привет, меня зовут Макс А7. Меня вы спросите, почему я Макс А7? У меня до этого тоже был канал клуб Ютуб, который заблокировали. И, нет, я там ничего плохого не вывязывала, меня просто заблокировали Я не знаю даже из-за чего. Я был Макс Ютуб. И мы с моим другом Лешей собрались кто-то сказал, она написала осенью, и Леша, Максим. Все мои имеем, так надо. Так, почему вы думаете? почему у есть такой прическа для этого? То, что я всегда так прическа. И сегодня ай, я... лез, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, Правда? Ну что ты надо, бери! Пожалуйста, я ее сейчас убью в це. Тут сколько подписчиков там было? 12, тут 31. 31. Сюжет берча. Стойте. Сюжет мерча. У меня никогда не было берча, да вот такой вот все движухи. Это просто СД. Знакомься, вопрос, ответа Бакса сел. Хочу вот это? А, наверное, ну, спрашиваю, что я так как дебил стою сколько-то времени, потому что я... что. Нет, Бакса, 7. И вот, ребят, вот вопросов вопрос, можно задать.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 Вопрос, почему ты делаешь вверх, и почем? Она мне идет, вы понимаете? Я в школах тебя послуждаю, я вам не Что это делаешь? Что это? Ванна! Что это, чертый? Поймена. <звук> <Ага>. Что это? <звук> Мне уже настолько плохо, а ты чихроликов стояла на ногу. А, я еще не могу. Да что это? Дебил, поймена. Ага. Что это, страшно. Ага. <звук> Блин, 2021. <создал> Нет, что это за Это не Все. Ты что ушла, там, да, это Это, это... Нет, я не слышала. Эй, лин... <сíts> я и устанавливаю! <Иисус> ну, будем заканчивать, потому что слишком большая доза кремлярова я не облучила Т.е. финальный паркур, колонку, мерч который пойдет всем. Есть, 4 -4 Такое, ну, а. Ладно. Будем заканчивать. Ну что ж, ребят, если вам понравился этот видео, ролик выполнил приезжать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максипов Александрович. И до новых встреч, до новых роликов. И, короче, всем до свидания. Камера вырубайся. Ой. Камера вырубайся.